Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Подготовила для вас обзор важных астрологических событий недели 25 апреля, 1 мая 2022 года. Обычно выкладываю видео на неделю в четверг-пятницу, но в этот раз чуть позже по реально существующим причинам и обстоятельствам. Подписывайтесь, жмите колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram, Telegram, ссылки на социальные сети, контакты для записи на консультацию и по вопросам обучения на главной странице канала и в закрепленном комментарии. В Telegram и Instagram я выкладываю ежедневные прогнозы. Далее о главных событиях недели. В понедельник, 25 апреля, Луна переходит в знак Рыбы в 13.14 по киевскому времени. До этого период Луны без курса с 3 часов 33 минут до 13.14 в знаке Водолей. То есть неэффективный период до 13.14. Ничего важного не планируйте на это время, не стоит что-либо начинать, не время отправляться в поездку или путешествие. Транзит Луны по рыбам в стихии воды находится под управлением Нептуна, покровителя тайн, мистики, искусств, а также под вторым управлением Юпитера, планета большого счастья в астрологии. Стоит отметить, что рыбы – знак экзальтации Венеры, богини богатства и любви. До 19-10 среды Луна в рыбах создает благоприятную атмосферу. В некоторой степени поднимает кармические вопросы, но в основном это ситуации прояснения, избавления от тяжести. Если говорить о периоде 25, 26, 27 апреля, в целом все хорошо, несмотря на то, что внешняя атмосфера достаточно напряженная. Время простого человеческого счастья, отдыха, но следует помнить о том, что с 30 апреля по 16 мая коридор затмений. Поэтому не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сегодня. 27 апреля Венера соединяется с Нептуном. Этот гармоничный аспект ощущается также и 26 апреля во вторник. В эти дни реализм и обыденность уйдут на задний план, уступая место романтике, любви, творческому вдохновению. Даже самый сложный вопрос или ситуация может принять благоприятный оборот. В это время преобладают подсознание, чувства. Это очень творческие, тонкие дни, которые являются благоприятными для любви, общения, отдыха. Период является особенно подходящим для размышлений в одиночестве, медитации, духовных поисков. Интуиция, глубинное понимание теперь особенно остры. Однако легко поддаться чужому влиянию. Существенно увеличивается опасность оказаться в сети сект, ввязаться в интриги, пристраститься к духовным привычкам. Организм становится более чувствительным к медикаментам, а также всем ядовитым и токсичным веществам, также к алкоголю. Увеличивается опасность отравления 26 и 27 апреля. С понедельника по среду включительно наилучшее время для художников, психологов, для тех, чья работа непосредственно связана с центрами восстановления, кто заботится о нуждающихся, пострадавших людях. Менее благоприятное время для тех, кто имеет дело с точными вычислениями, анализом, логикой. Исключительное внимание необходимо, если имеете дело с документами, со сферой информации и коммуникации, так как в эти дни возможны ошибки, неточности. Труднее сконцентрироваться, понять новую логическую информацию. 25, 26, 27 апреля благоприятное время для секретных агентств разведки, тайных дел, волонтерской деятельности, а также для работников химической и фармацевтической промышленности. Вечером 27 апреля привычная атмосфера меняется. С 16.35 до 19.09 по киевскому времени период Луны без курса в рыбах. А с 19.09 Луна входит в знак Овна на 2,5 дня. в Стихию огня находится под влиянием Марса, бога войны и борьбы в знаке экзальтации Солнца, повелителя творчества, энергии, света, радости, сознательности. Когда Луна движется по Овну, активное начало получает преимущество. То есть это период с вечера 27 апреля до конца суток 29 апреля. Мужественность, храбрость и стремительность определяют успех. Если вы испытываете недостаток в этих качествах, то лунное положение в Овне может быть несколько трудным для вас. В эти дни, когда луна в Овне, люди становятся более решительными, открытыми, склонными к конфликтам и к воинственности. Также физическая активность преобладает. Эгоистическое мышление, склонность к диктатуре, доминированию, крайним решениям делает этот период сложным для общения. Эмоциональные реакции импульсивные, выразительные, страстные и изменчивы. Решения принимаются более смело, открыто, импульсивно, однако впоследствии человек часто сожалеет из-за своих поспешных действий или необдуманных слов. В эти дни более высока возможность пожаров, травм, несчастных случаев, особенно на дорогах. Может быть, количество предложений увеличится, инициатив разных интересных ситуаций и авантюр, но маловато практических действий и чувствительности в этот период. Избегайте риска открытых конфликтов, необдуманных поступков. Плутон стационарный с 27 апреля. Готовится перейти в ретроградное движение с 30 апреля. Плутон – планета воды и огня. Янская. Была открыта в 1930 году, однако в 2006 астрономы лишили Плутон статуса планеты и назвали карликовым небесным телом. Однако астрологи, несмотря на такие изменения, понимают его огромное влияние как на мировые процессы, так и на отдельную личность. Период обращения Плутона вокруг Солнца 248 лет. Это планета поколений. В каждом знаке зодиака находится от 13 до 20 лет С конца 2008 до апреля 2023 года Плутон, планета власти, больших денег, процессов жизни и смерти Движется по Козерогу В период ретроградности добавляются акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции планеты То есть ретроградная планета ориентирована на внутренний мир Главное происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира. 28 апреля Меркурий в гармоничном аспекте со стационарным Плутоном. Его влияние также ощущается и 29 апреля. Это хорошее время для расследований и исследований. Многие материальные дела и денежные вопросы окажутся эффективными. Поиски дополнительных ресурсов наверняка приведут к успеху. Потерянные вещи могут быть найдены, а долги уплачены. Обстоятельства способствуют принятию мудрых деловых решений. Каждый при желании сможет научиться самодисциплине и тому, как успешно оказывать личное влияние. 30 апреля произойдет солнечное затмение в Тельце в 21.41 по киевскому времени которая откроет весенний коридор затмений с 30 апреля по 16 мая 2022 года. На этой неделе произойдет много социально значимых событий, которые будут раскручиваться в ближайшие полтора года. В основном это материальные вопросы, деньги, имущество, а также собственные ресурсы, физическое здоровье, иммунитет. Подробнее об этом важнейшем астрологическом событии в отдельном видео в ближайшие дни появится на моем YouTube-канале. В этот же день, 30 апреля, Плутон становится ретроградным. Меркурий перейдет в знак Близнецы, где имеет статус управления. Транзит поможет осознать важные вещи, истинные причины происходящего. Люди спокойнее отнесутся к серьезным переменам, которые будут происходить в ближайшие две недели. С 30 апреля по 2 мая Луна в Тельце. Этот транзит на простом человеческом языке, бытовом уровне, является благоприятным. Сглаживается негативный фон затмений. А также смена фаз Плутона не будет выражена и ощущаться так явно. Весенний коридор затмений отсечет все старое и ненужное. Но это может сопровождаться болью и дискомфортом для большинства людей. Плутон, как управитель Скорпиона, отвечающего за трансформацию, в день затмения меняет фазу движения, является владыкой подземного мира, проявляется в апатии, меланхолии, пессимизме, депрессивных настроениях. Этот коридор затмений находится под сильным его влиянием. Посмотрите, пожалуйста, отдельное видео по этой теме. Друзья, уточняю, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога. Вы можете заказать индивидуальный сеанс, мы поговорим о влиянии затмений конкретно на вас, посмотрим, в каких астрологических домах личного гороскопа находятся ваши натальные затмения, какую информацию они несут и как это использовать, чтобы улучшить качество жизни, отработав кармические долги. Также актуальный для всех вопрос на сейчас, сложный выбор, принимать решение уезжать из Украины или остаться, переехать ли в другой город в пределах страны. Конечно же нет единого решения полезного для всех. В данном случае поможет индивидуальная консультация. Вы можете ко мне обратиться и мы разберем перспективы для вас и вашей семьи, найдем оптимальное решение. Тема правоориентации, как школьников, так и взрослых, астрологический прогноз, натальная карта, гороскоп взаимоотношений и многое другое, кому нужно обращайтесь, контакты на главной странице канала и под видео. На этом я заканчиваю, всем желаю мирного неба над головой, по вопросам обучения индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео. Друзья, спасибо, что остаетесь со мной, благодарю вас за внимание, мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. До встречи!